Привет! Мне кажется, хотя бы одному человеку из моего канала будет максимально интересно смотреть на то, как мы будем играть на анлимах, потому что, блядь, сами понимаете, анлим нет никаких ограничений, я даже провел некое собеседование у меня в дискорде-серваке, кстати говоря, в описании ссылочка. Так вот, господа, я набрал некую команду, если быть точным, манду, потому что там были, блядь, ну, зоопарк, грубо говоря, в дискорде, в прямом смысле, лаганный дом, все будет лагать? Хм... Блядь, ебанутое начало. Скажи, Сунич. Одним чат написал, можешь вас за дерево подобить немного на стрело? Я... Ты мне? Я могу к вам кепнуться. <таслужен> да, да, да. Ну давай, на, с куском камня. Там пьетесь друг к другу, ну чтобы вообще да, да. лодки. А, с, с... а с... смысл мы на лодке будем ебашить. А ладно, куда? Куда мы плывем? Опа, примите меня куда-нибудь. О. Подочь, куда нам плыть надо? Вот туда, на Z, на Z. На Z? Да попутно лутая а парни блять эпчат вы, вы хотите что-то залутать или что я не понимаю блять или на у нас места нет вроде нет. А. да ну, они мочат нету места -то я мочат попросил тэпнуть меня боже меня убили блять а что вы хотите сделать купать мне непонятно чего вы хотим дом построить на леднике а попутно лутать воду а, -а, -а. Опа, типа в можете вот. меня, меня принять, потому что меня я попросил тэпнуть три раза ну я же тебе говорю у нас место в лодке 4 слота, а не -а -а. 5 Но это выгодно, контент, это контент, очень контент. выгодно выгодно? да, в начале вайпа это прям выгодно, пипец это как воду лутать, даже еще выгоднее хуже 50-го понято, фига вот. кайф кому-то еще нужны патроны? боже свинь рассматривайте Доброта еще, что на нас не напали Давайте будем реалистами. Чем же мы, блядь, занимаемся на данный момент? Так вот, мы изначально хотели построить, получается, на этом же леднике, где уже стоял эта деревянная кибиточка, свою хату. Потому что тут, блядь, прекрасное место, военные туннели, много контента, много места, охуенно было бы, если бы тут не стояла эта деревянная залупа. Но все же мы ее зарейдили, не знаю, чтобы самоутвердиться, потому что гнить она будет довольно-таки долго. И бахать мы ее не хотели. Так вот, господа, мы ее зарейдили в итоге, но... Что нас ждало внутри? Реально, Red зачем ты натер? Зачем ты натер? Нет. Да. Они а не с кухни шкаф закрыть? Похуй. Деревом мы даже коптить не сможем извести по факту. Ну будем дальше доучивать. Да, ну дальше звать. Что там? нам? А ну да, мы строимся, мы даже можем это забрать себе по факту. Дверь типа никакого. Нам надо забирать. Кто-то стоит тут, чтобы они, хотя никуда не выйдут они. они вы... только... Нет, они могут выйти. Тут семь. Там ну, где они спят. Это будет закончиться. О, о, выше выше, вы добили. А ща буду ходить, ща буду ходить, мужики. На коптере, да. если бы вот отошёл лучше, не знаю. Я могу сейчас пол зарашить и я тут уже спал полкотками. А вот он да, он, они будут коптеры убрать. На коптер нет, они не выйдут, они дауны. Нет. Не-не-не. Здесь не. хп. Ебаш. Я тут нахуй. Не убейте, не убейте бомжи. Топор, их, а то не убейте Топором их убить. Получается давай. чиха? Да, ударил. 48. Третья девять. Два. Убили. А где а второй? Убежал, убежал. А не вот он. Ебать, у него река. Дай сейчас а, тут компонент. Внутри Давай. С палком. Вот шкал, и всё. Чекай. Нукс, пистолетные патроны. Скимбинты, скимбинты, скимбинты. Ой, скимбинты. Да. И кстати, а было трое. Скимбинты даже. Да. Это вообще пиздец. А что патроны там было? Шайки. Там говно было. Ааа, а, парни, выдавливайте с палки, с палки, с палки, с палки. Убейте с чипа, блять. Он сейчас напишет с сегодня, я не знаю. А можете спалки выдолбить? Помочь? Вот, шоу мову по голове. Алло, не реддить, а, уже за редди. Да. Они фуллу перенесли. не шли Нет, мне кажется, это все, что было. Кому-то голову дали. Да, без разницы, мы ящик выдумаем. Да, можете это выдолбить, если уже начали. Там без разницы. Ты думаешь, что это надо все выдолбить? Ну можно выдолбить. Mm. Это надо выдалбливать. Забени Да вода... подожди, меня а, тут. Даже шкаф, нет, тут может, даже шкаф может в другом месте построиться? Ну хотя а именно тут Именно тут. Можем немного выше построиться, ред. Пошли. Я начинаю выдавливать шкаф, нет? Покажи, где именно. Погнали. Пока шкаф Да-да-да, двое, двое. Иду, А, их там поджимает третий, третий тип. А, пошлите. Убил одного. Конченный бот. Как же больно. Он с луком ебашит. не баш Сейчас ебанутся какие-то люди. Отлетай, Гений Давай ты будешь считать, на коптере на Слабые. А щас коптеры заберут. Да почини. Mm -hmm. Отлетает, отлетает. Uh -huh. Давай отлетим, бро. Евски, можешь поставить пару сундуков? Я пойду походу. мне это просто падает. выгоднее позиции. Но на лепить, дерево лепить. лучше тоже не садиться, а не на моего ломать сейчас. Послушаю. Ой. Чат, забей, я 10 хп снес. Иди марш, блин. Да встречай, встречай, побеги за ним, копается. Один минут. Ой, ред тут много. Да, да, да, он перебатал. Можем еще перера посмотреть, в принципе. А еще, тут... еще, еще. Тут типуля. У... Может вы в коптер посадить? <laughs> Садись какой -то. Тут Я ветряк, тут компоненты. они компоненты, а скраб. Еще типа. Еще типа слева. Ой, справа. Еще Убил. два типа. Одного убили. За деревом 20, 20 по 20 него копается Убил. Да, 60 у него. Да. Норм. А, еще стреляют по нам. Там, типа, еще за На дороге. Тут убили, а за деревом вот этого не лутали. За коптер кто-нибудь. Следите, следи за коптер. 20 Два типа меня стреляют. 30 Полетели хп. К ним. Сядь. Летели. 20 хп, 20, хп, 16. Пока. У тебя залутали? Ой-ой-ой. Да. Ну ко у ну а мне тут добротно. Триста хп. Он хп, нет, он не чинит. Давайте, давайте, 100 10 хп. Бахни коптер ему. Потом на хату. 40 хп. Минус коптер. Умер. Убил. Не залагал. Че только 2 на 6? Ебать они плачут на анлиме. Все, побежали отсюда, нафиг. Хома здесь. Ебашь его. О, а существует плюс. Нет, как-то там нет. Ебать, вы себе убираю. 20 а 2 хп чего он не упал? А все упал. Нет, забей, каковка. Кто сможет э, ничего, не Ребята, бежит, бежит к вам костянка. Обратно бежит, в канаву. Вижу. Ой, коптер заберёт. 39, 39. Лучший. Уходи, уходи. Ебаш. Домой, сыночек, блядь. Еще, сзади, сзади костянка, Две костянки сзади. За коптер становитесь, ребята. Чел на коптере развал, паркур хочет А, развал. не на коптере, ребят. Дома, да, нет, дохуя с Я лучше. Не, не, голову, да. еще мне садим. <laughs> Ты опасный, блядь, сынок. <смех> Боевой. Ну. Блядь, ну коптер проебали, Печально. Спасибо за коптер. Ты бы еще 345 раз написал это, типа мы же не поняли. Блочка сила. Блять, ни одну пулю не попал, чё бред? Реально тоже. Да, окей, 24 хп у него. Убил одного. Ро, все? все? Да, да. Боже! Е Ебать разница. Ай-яй-яй, ты че, мразь? Даже меня не кинули. Почему сразу Что меня обихают? Как? Убил. А Боевая, реально. Вот, его пиши. Тогда он Давайте домой, ребят, это опасно, реально. Ну, шамбу скрафтить, кстати, пайп тебе тоже, да. Разблок уже. А у вот так лучше, не есть? Да. Ну, я... хотел попросить, чтобы он тебя скрафтил пайп. А, у меня нет, так, он, кс... он, у меня нет пайповой Скра... а, о, блядь, кто, пайпу, Я купил. <laughs> ты мог изучение <laughs> купить, гениус. Да вот за дерево лежит. На, за них не теряй. Ну, Знаешь, твоя мамка в заложниках будет. Что за бред? Кто это? <laughs> Что-то свинья мне пишет. Когда будет, тогда и напишет. Не, ну вот сейчас, мне кажется, да нужно... Еще. Смотри, смотри, что сейчас будет. Нужно переработаться, потому что у нас металла нету. Смотри, смотри, смотри. Ну, не неправильно. Даже не знаю. А, блядь, не а не кожа? Не где кожа все, Что за бред? Я, блядь, я фармалку, по-моему, больше животных. Ну кожа прям очень... Ну, кто может нам ну, забрать сундук дерева еще? Ну, вот если говорить по-правде, на самом деле, я испытал очень много довольно-таки интересных эмоций, моментов, ситуаций в этом вайпе. Как минимум, просеряли много лута. Мы, блядь, поехали с толпа на толпу, это было реально интересно. Нас закидывали эфками, мы, блядь, убивали в ответ, это интересно. Советую всем поиграть на анлимах, но именно атмосфера раста всякого, где тебе сложно добывать лут. Вот ее как минимум мне казалось, что тут реально нету, потому что Ну, блять, мы даже лут не просеряли толком. Это пока что. Попай по собой еще. А он тима отэпл, видимо, нет? Он просто ушел! Все, конец. Вон он, он, он, смотри, вон он, он за домиком на 240 вещь, за поездом этим. Я короче камбику спроху. Убил. Okay. ну, ну так, а, дай мне патроны купи карты, купи карты, карты таня ты, ты цены, блядь, видел на эти карты <связь> а гантра интересно нет нифига ну кстати мило <связь> давай сломаем шкаф <связь> Давай, похуй. Чуть-чуть дерево доберем. Тихо, тихо, тихо. <свят> На нахуй. Домой, блядь. За коптером посиди, бро. <свят> Убил. Хорошо. Тут два типа. Два еще. Ч, два. Иди ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Пизда мне. Коптер спиздили. Блять. <свят> Охуенно. Помоги мне, бро. у него НК Вот, вот, вот лучник. Сейчас сдохну. Я сдох! Влад, Давай за ним. Нет, назад, быстрее, сука. Да? Давай-давай, в погоню, в погоню, ебаш! Стоят на лице! У тебя много танка? Много. Так, я принял, может, нет? Или нет? Нет, я не принял. Нет? А, принял Ты вышел принял, из них? Он принял, он а, принял. Да? У меня просто не показывается над ним зеленая штучка. Зеленая штучка. Копайте, я ушел еще, окей? Че, то у меня Ниг украл, Red Fashion. Че, ну, сайт почему я его ударить не могу? Я, я не понимаю. Ребята, по ребята, напишите в, в чате ез... на счет 3, на счет 3. Готовы? Давай. Раз, Шо два, ез, нача три, раз, два, три, давай. А у Бензопилу мою забрали, да? А, я... а да, Про... я уже а, пятый ну... раз повторяю Красава. Он даже не знал. Он пошел всему беду Он у меня хотел замочить, а я спрыгнул на озеро. Он потом пишет: ну боже. Как чурет, как чурет сказал. Какой долбоеб? А, господи, я просто слышу, как верстак нахуй. Я просто слышу, как верстак нахуй изучает. Я просто думаю, какой долбоеб изучает. Ну, блять, ну зайди в комнату, чтобы ты это не видел, реально. Ну, блять, еще дверь закрой. Так я тут? Дверь, блять, закройте реально. Чё у вас тут происходит? Подожди, подожди. Тишину, пожалуйста, тишину поймайте сейчас. Вот. Что Вот сейчас, сейчас, ребят, посмотрите вот этот ящик на ну, вот. Я ебать, уже пиздят, уже пиздит. Ладно, по одному возьмите, ребята. Кто, блядь, пять пышек взял, копай. Вообще рунгутанк, что ли? Мне кажется, ебать три военки, что? Одна минута да, не Можно open box на видос Если да. нас отэпуешь, у нас есть синяя карта, ну, респашн даст, мы просто там да, да мы уже тут. Мы можем сейчас... У меня У меня есть. У меня все есть... Ну, что есть что так, дома меня все есть... У меня все есть... У меня все У меня есть... все У есть... все а тут ты взял? Ну это есть. А, Тебе меч нужен? Не, не, у меня есть. Нет, что там хотим, было? Потому, что там там дальше. Карточка есть. Че, да. ТПЦ, ТПР. Т -т... Давай, карты, карты тут нету. А, нету. а там у вас? Э, ой какой. у вас там? Блять! Блять животная она. Высокие. Чуняю идея капаю. Не тут, не тут, не тут, бро! Мы уже, может вообще сможет, вообще можно... трепай, покупают пошли полутаймса это не улетает про. ты думаешь я а про и буков сядьте куда-нибудь куда на ангар куда сколько нет вас не убьют даня мы блять каргу там нам треп, надо треп, вниз строить я не могу дешевле Защ... полдания хорош хорош хорош меня, меня, меня ТП копает. Или кого-то а Мы сейчас Ну, кем? еще раз ТП. Да. Слышите, вдвоем, вдвоем вниз залутать, мы сбемся отсюда. Okay, okay. Okay. Okay, да, я к тебе, короче, ТП отправляю, а они что-то туда думают. Нет, пусть один останется дома, чтобы мы все откинуть. Один дом, дом Точно не я, я... Этот, точно не я, я самый красивый. Можно я. Можно... Я? Да, не я? Не можно? Я? можно? Дай, давай, давай, давай. Давай, закончился. Еще и золота, а упачка в кадвере. Дай, дай мне. дай мне. А, на, на, копать, копать, копать, копать, копать, там упадают, ребята, что там упадают? А, а, а, а, а, а, куда а, а, а, а, а, а, люди а, а, а, дай, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, на а, Опа, посмотрите просто на холм. Опа, дайте мне понять. Опа, примел. Хорошо, хорошо, хорошо. Там сидишь, 4 минуты, пацаны, я Давайте лечи туда, где тебя высаживал. Все на нож на нож, на на На не могу ничего. могу. Браво. Фашен, давай к нам назад. я вверх. голый, если на что? Мне нос, будет, на нос файл, иду, файл. иду. Ничего нет. Я, я... блядь, не убилку такой. Ты где? Я на носу ред. Я буду. Я здесь вот. Фашен, прими, пожалуйста. Так все едят, блядь. Где я на носу ред? А где? Какой нос, блядь? В каком где? понимании Это нос? Ты? А, вот. Я снизу. Иди на. Ребята, вас спасибо. сейчас трахнут. Сейчас хп. Еще 5 выстрелов. Я могу убежать и Не надо не там три типа. Уйди не надо, да. да. Ты будет нам сейчас нужен будешь для распика, Могу, Ебать, это ты. Сломал? Ебаш, ебаш. Не надо к ним. Блять, а, да, он забить эту курицу? Минус, минус. У него, у него дверь капа, в руках. Копай, капа, копай за алтарь, это ваше в него. Да, один меня пупс. Кто меня скинули, боже. Да. Я, я, типа, Могу принять. Приню, типа. Пиздец, ей позорись. У меня, нет, у меня на... лута вообще нет, у меня лута вообще нет, покупай. Ну, норм. Запущу, давай. Говори сразу, не пойду. сразу домой. и okay, ред, не лезь. Okay. Вон они. Не пушит. Блять, он заутался, мрази, бана. Я не взлет, не я взлет. Взлет просто. Я всех убили. Один на чопике, блять, на чопике ред. он уб. Я тут, я тут, я тут на подгон. Это Там труп в трупе. не показывайте, Лут из ящика, пожа. Не показывайте, ему не показывайте. Мужики, я скину сейчас Блять. Покажи, покажи, покажи, залутали. Ал, я его скидываю. Бахтим коптер, бахтим Это пиздец какой-то, реально. Да, по окей, все, просто судико положи. А он аутиста просто. Сима просто свиней. Реально. Реально. Фаг. Кстати, вы. играли в хайдей. Ааа. Хайды и поставишь в Первый. Первый вопрос. Мы в ролике. Да, снимай ролик. Нет как, не перерабатывает камера. Бля, что за хуйня? Случайно чит панель открыл. Убил, давай? Извините. Спина. Я не там, наверное, Убил, убил. Убил, убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. У мамы нужно было в жади. Убил. И баш. Привет. А крыша, Где карточки? Где карточки? Да <свист> что за? Это <свист> мелко сядь, коптер, блядь, меня ты поет. Блин, уже дали. Все. Пас коптер украли? Да, у нас коптер украли. Пиздец. френд, э, френд. О, а здесь что, да проще, шп... Шп... Сюда, свинка? Минус, минус кофейка. Минус кофейка. Ультей быстрее, блядь. да Красав... а, а уйди, а свинья, блядь. Давай, давай. Три питона, нахуя три питона, блядь. А я тебе игриваю там просто. А меня убил чел, блядь! Алё, алё, алё, алё! Тамёка, пошли! Тамёка! Там где перераб, перераб! Он лутает меня! Пиздь, пиздь! Он в хазмате, он в хазмате, в хазмате тип! Где перерабочек? Да, перерабочек да, снизу, да, да, да. вот эта комнатка маленькая, он переодевается быстрее. Маленько. Садись в копта, садись в копта, тамёка! Вот чекотика, там на. если посмотрите на дереве, то сидит чел, пытается запрыгнуть. Сядь в копта, тамёка! Прррррр -пр -пр -пр -пр -пр Можешь поморлыкать, я а это за рекой и вставлю Выйдос Пиздец, долбоебик Посиди в коптере а ну, Звери напали просто, звери напали А че там это прям нету Там четыре животные вроде в кофейке Скинь, скинь, скинь, скинь О, скинь, скинь, скинь Пошли, там, ёко, пошли, помучим Сейчас, разряжусь полностью подожди, и тоже Ого, Быстрее, бля Пиздец, я Блять, Кинкоф Вантус умер. Блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, просто блять, блять, блять, блять, за домом блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, они мучаются, золотые, бесслые, бейте, бейте. мне залутают, быстрее, люди. Копай сзади. Убейте, убейте. Залутай всех, копай быстрее, в дом. Копать быстрее, но там меня, вы да, всех, всех, тупили, всех, убили, всех. Да. какой-то. Месяц потом вернешь копать Вот, взлетел у меня двушкой, прописал Ой-ой-ой-ой Как дела Ванечка, king of the Кто тебя там выебал, а? <связь> <связь> <связь> <связь> Такую хуйню выслал, просто Я <связь> бич сайт, для, для него Понимаете, для него кофейный сайт Это бич сайт Блять, ты, ты такой зажравшийся, нахуй ну Чел, возможно, у тебя амва кастов Нету, бля, не знаю Иди нахуй, че Вот на самом-то деле, если говорить прямо, я думаю, что копать самый гениальный герой к потому что за эту ночь он построил 20 или даже 30 или даже 40 каменных кибиток только потому, что он хотел полностью обезопасить зону рядом с нашей хатой. И это на самом деле сработало. Нас, блядь, никто не мучил, не крысил, не ебал нам мозги. Вот да, не смотри, видишь? <соцентреский> Короче, я надристал, вот. К нам беги, Редваша! Блять, О, меня, мужики. Мужики. Фашин, к бей. нам, беги, блять. За редфашин, Физдец, я Муза. на улице, я, я, я не выберусь, нахуй. на улице вышел? Блять, их тут <связь> а <связь> где он? Сзади. <связь> минус вот сюда, выходи быстрее. Бля, мужики. И блять, я один минус дал, я один минус Блять. Сколько у меня когда интересов? Подождите. Они все спустились, они все спустились. Они бегут к нам. Ред на хом, ред на хом, ред на хом. У меня когда я ничего не сделаю. Ход uh, чекать, uh, хоть uh, чекать uh, ход чекать, ребят, ход чекать, идет. Минус. Там двое было, двое было. Там их трое. Четверо. Э -э -э вышли. Две на шифт поднимаются к нам. На шифтах поднимаются. Р. РТ, один-1, один-1, один Минус один. я не все Откуда они стреляют-то? на. А, с дырки этой. Да, Я чекаю всем. Да, я смотрю. У меня один тип. Тут пиздец, трупов там. Трейды, трейды, трейды, трейды. Сейчас Поднимается. Подожди. Пока с У меня убили один. Там двое. Одесь а в МВК, скину. иди сюда, Ратвашин. Fashion. Бегу. У, минуты, у тебя когда есть на телепорт от Нет. У меня есть, есть, есть, Сколько две у тебя? Минуты. У меня тоже две минуты. А нет, нету. Нету? Нету. В в ты ты ты золотай, мвк шара, не вот МВК не не сюда, вот иди сюда. все, их Сеть. семеро было же, да? Семь было? Это мы не бежали, бежали, бежали, бежали. Же, видите, не бежали, блядь. Пожалуйста, минуту ждите, сейчас три. крос. Они в мокрой. Да, да. Один пятьдесят КП, один пятьдесят кп. Идет, идет сюда. Майк! У нас просто пятеро окружали, Копать Их шестеро нет, их шестеро мужик. Мужики, живите, минуту, я поднимаюсь Копать, пожалуйста. Убил! ОК девка! Молодки у него. Молодки Он наффидает. Ты наффикаем бьет. Ты наффидает. Слухай, ты наффидает. Минус. Да. Выйди, выйди, яски, выйди. Выйди, яски. Убил. Я, я упал, я упал. Посиди, упал. Посиди, упал. упал. Посиди, упал. Посиди, упал Оружие было, был бы кайф. Подожди, я сдохну, блять, сейчас, секунду. Я к этому туда пизды. Я жду, когда ah, я, я приехал. Ну, пиздец, блять. Почему? На... С... Всх убил, все убил. Домой, блять. Тп. Редлайт, Вижу, вижу. Давать. Тп ко мне кто-нибудь, кто хочет. Минута когда? Ника? Я отопусь, я отопусь. Да. Принимай, принимай, принимай, принимай. Видишь, Даня? Я вижу, вижу, Понимай, вижу. Принимай, принимай, бить, я пробую убить, я пробую убить Да, Давай я тебя я чекаю его... все, все, все, все, все, все, все, все, Это альтушка, ебаный, блядь Кстати, копает. мы заметили, что ты хотел сделать коллапс с Муркином и больше большей семье А, э? в... Пиздец, пиздец 20, 30, у меня на все столько бывает, что блять, сделали? Это мы только пол процентов двадцать забора Холли-Бяк уже Держу в курсе, вы уже, блядь, не знаю, половину ха... Что за письки мои? Это так мило смотрится Чё, как тебе Red Storm, да? Да вот и это точно никто не зарядит походу Ясно, почему у меня такие лагерки, как у тебя на позиции Ч по в пояса, мелко. Владик, отойди, пожалуйста. Судьбоина. И... Оно и... убили. А давай убили. ты? Восемь семь. Подожди, мы можем, мы можем что-то сделать. Ну да, мы можем. Выстреливайте, бля, в один блок просто. Кто жив? Мы живы. Тут еще третий просто стреляйте 4, и все, 4, не пикайте, не пикайте никто. Один блок. один блок. Здесь какое-то произошло. Нам залетят, можно залететь мы мультфильм. Всех сейчас восемь А, как? Слышишь, там лекая. Я скинул брою, брою Просто в один блок стреляем. Ты вышел на это. даже не могу. Так, не надо, не надо, не надо. позицию. Я тебе говорю, там в чинуке самый гениальный. пошли, пошли, заражим твоем, твоем. Не могу, я нахили, я нахили. В просто кидай. 40 покинул Коптер, взорвите тупо коптер. Ну, просто, блядь! Ну, буду дома. Там не Все, я блядь. у тебя если лагает? Они лучше тебя есть лагает? Они на ошибках учатся, слышишь? Сядьте справа к кто столику. А, а? а не умнее, как? Две минуты. Евка, Евка! зачем их Не буду. Будешь... Нам не отбирают. Нам минус один эфка эфка эфка да пиздать данил отойди отойди данил эфки урон не наносит я фул а ну тогда похуй эфка эфка парни по вот этим дверям по вот этим накидывай до три, до основы три мужики одну накинь одну накинь давай сам давай сам а в расте можно конечно блять вот тут вот тут два ящика это можно принципе давай сначала основа потом будем задумываться вот этот ящик они, они зависли. А, вот, виски. Мне кажется, они охуели, слышишь? Что? я Давай. я просто бегаю Сейчас тобой всю тему ебанет. давай, ладно. Уже с каждой секунды все страшнее и страшнее. Там опять копты летит. Смотрите, а умеете вот так, да? Дальше, дальше туда А, тут третий. Сосед решил посверливать, да. его, Да давайте его снова вот сюда вот. Центр. Ща наебница, блядь. накинул три. У меня одна осталась. накинуть, Давай накидывай, накидывай. Хорошо. Может, не упить меня, я призой мне трупы одна потушилась у нас есть общем, еще сочки? Есть у меня есть Черт. у меня одна блять, ну вот одна есть? А кейс у меня одна есть, да, хорошо да, а да, мы снимаем а, ну ой ой сишка, ой, сишка там сочка была? и сишка есть, и вот сишка одна сочка нам не нужна и была мясо. и сишка есть ебать, посмотри в шкаф, чувак да, давай, вот тут ящики, давай. вот тут ящики, а тут просто третий висаку. Давайте вот к ящику. Давайте, давайте да, к ящику Я пушат сзади. Ладно, я начну, Меня убивают. Меня убили, что за херня? Да, я в чинок. Пофиг, у нас у чинок. А -а -а -а -а. а -а -а молодец, блядь, сидит там. Типа, что передо мной просто бегают. все, это шкаф? Да, это шкаф, ребят, наш шкаф. По луту тут плачевная ситуация на самом деле. А там БК маска на пухах. Я вижу еле-еле, как в открываю. За четыре сочки это нормально, на самом деле. Нам. No. Служий, 3 сочки мы купили. Буду накидывать. Да я. Куда рейдем по дверям? Да, по дверям дома. Блин, вот писав. Сишка бы не дамаживал. Нет, там мало дверей, да не. Да, все нормально. Под контролем. Уже третий висадь. Он на коптере будет. У меня сколько Куда не столько, да нет? Почему-то не дамажит. -то? Он нас Начина... уходит. Тип, он типа улетать начинает. Он не улетит. Да, он наверх. Только а помоги, по пожалуйста. Да. Он нас да, да, там его забрал. О, лут есть, тут много убил. лута. Он на повторим лета. Пускай зайдет. Где улетай, где он? Улетай, башню, улетай. Я его убил, горжу одну сколько. Уйдите, лутайте. Ред, ред. Куда нам дальше? Дальше по дверям. А, одна дверь осталась. Там основа и тут вот. Ой-ой-ой-ой! Да, я шишко, не дай, дай, да. Насушку, это да, да, дай, это дай, да, да, а, да, тут тут да, не не меня, да, Всегда, да, дай, дай, дай. Тишко, дай, да, да, да, да, да, да, да, не да, да, да, Не, вот, да, да, да, еще да, да, да, да, да, порох да, да, да, да, да, Ебашьте, ребят, лут, лут, лут, лут, лут. ВК слой, ебашьте, ребят, потом лут. ВК, ВК, ВК, ВК слой. Так, давайте. Полки, стойте друг перед. Крыша, человек, крыша, человек, эти мужики, крыша. Окей, окей. Дверь надо ебануть, сейчас ебану. Пустите кто-то, ребята, ракетицу, в железную дверь. Кто нибудь Я стреляю, я стреляю. Пустил, давай. пустил. Я крышу, крышу, крышу поднимаю, Вышел, вышел, алло <соединя> Ну кто-нибудь, блять <соединя> Хорош <соединя> Сразу два слоя задевай, там железно еще идет. Сразу две двери, посередине стреляйте, посередине просто баши. Я вам предлагаю. Мол, я, да, Давайте я с кем-то на крыше. Все живые, да? Хуйно. Ребята, кто-нибудь, блядь, халпаните, кто стреляет со мной. Давай. А да, там, там на крыше есть пацаны на крыше. Меня убили, меня Вон убили. Ладно, человек на крыше. Убили со скорки, бля. Ну они же на... целят, не пикайте, если вас выцелили. А все, взорвали, взорвали. У меня тут спалка есть. Лут, лут, лут. Все, лут тут. Давайте. Переработчик, нахуй взрывай, мне похуй. Взрывай. Минус переработчик. Это не взрывка, нам надо дальше, нам надо дальше. рассказывай куда нам надо дальше, блять. Да, это дверь. Дверь надо, последняя, ребята. Это дверь последняя, подождите, слишком докину, прикрывайте. Прикрывайте меня, дверь прикрывайте. Что мне? Я убил, убил, убил, убил. Алло, слышите? Прикрывайте меня, пожалуйста. Да. Накинул сышку, накинул сышку. Минус один. Они убили убил, убил. убил одного? Минус шкаф. Минус шкаф. А откуда-то. вышел. агрессор вышел здесь двери. О, присмотрелся. Агрессоры клон. Внутри, я внутри хату просто все похер. Я внутри. Спалку, спалку. Меня убили, откуда ты? Я не знаю, зачем, зачем вы лутаете, зачем. Что лутаете? за клон? двери убивают. Ну, копать не надо, не, не пикай так. Я а, бегу. В ракета, ракета, да, да, а куда, ради Дани, это фу? Там, да, дверь, нажимай, там просто, разрыв Если у него разрывы, то значит у него это есть. Не надо сидеть лутаться, вы сидите лутаете. Давай, давай, тут, Подожди, ребята, можем, можем просто фул авкассата забрать и нахуй все сломать, блять, и все. Давай, давай, давай, давай. Вот знаешь, что максимально интересное? Максимально интересное это то, что, блять, голые голые чиллы, грубо говоря, только что зашли, взяли фугаску, им похуй, вообще не одеваются. С фугасками, блять, андирайдят, грубо говоря, авкашра. Двух, трех, а может даже четырех. Неважно. Одна-две пули, все, блять, фул чему нету. Охуенно, почему бы нет? Ладно, давайте будем релизами нас выебали. Даешь свое слово на то, что эта хата окупная. И то, что мы потратим, мы получим обратно. Согласен с этим? Ты записал диктофон? Конечно, блять. Ты что думал? Блять, по факту подожди, смотри, если мы даже ее не зареднем, то нету шансов, то что меня возьмут на следующего. по факту... Есть шансы, есть. Есть большие шансы, кстати. Да. Ред, ты Реду понравился. Да, я писал, уеду. -то? Нет, тогда не в писал сам Реду, мы... Я не, не, не, буду, не, не, не уверен в себе. Ты, ты должен сказать, кстати, сколько и нам должно потратить. Ты на... подожди, на... подумай, давай. Бля, да я, бы... я просто хочу очень сильно с собой еще один лайп отыграть, Не понравилось ну, эти эмоции, блядь, но если мы еще объебем, я пойду плакать. такой пример? Тихо, блядь, 18, 21, 24, 27 ракет. У меня дверь не прогружается, ни 30 Ой. хп. Куда Ты... я с нахуй сюда спрыгнул, блядь? я не сказал, не спрыгивайте, блядь. Слушай, 20 ракет купили, Сишка, 20 ракета купили. Сишка, что? Сишка, блядь, что? 20 ракет, Сишка. Ой, блядь, 20 смотри, ракет. ракет. Смотри, строка, строка серая, это 4 смотри, ракеты. Смотри, тебя может спасти вот эта вот гаражка, Я знаю, закрой, идите её. Смотри, с пороха 2 строки Си. Пороха это 8 ракет. плюс тут 30 ракет, еще 12 ракет. 20 ракет купили, да, давай. Ммм. Гаражку, какашка, накидывай на Си. Подожди, Сику накину. Что ты сказал, Данил? Блядь, уходите. Смотри, какой ха ха сделал? Так, тихо, 8. Куда вы, блядь, богов на Блядь, ты вилова. Ты вилова хигнул? Да. Что, блять? Реклама на канале RadLight, может что продался? Да, пизда. На сервер РастМи, ребята, есть много игроков, у которых нету даже банальных рейдерки, не говоря уже о спонсорке. Так вот, в этом случае, ребята, на помощь приходит один из администраторов РастМи, просматривая стримы которого, вы можете получить легально и бесплатно любой донат. Вам всего лишь нужно сидеть на стриме, заниматься голосованием и забирать награду за нахождение на стриме. В нашем случае это жир. Реально, свинь на кефире в чехлу раздаёт донат, а мне ничего не говорит. Так вот, я раскрыл тайну мировую, блять, РастМи и рассказываю ее вам. Ссылочка в описании.